Что самое сложное? Здесь нельзя сказать, что все, стоп, я все сделал. Что вас ценит и любит клиент? Мы много чего измеряем. Что у вас есть эм, какая-то карта? Постоянно, постоянно мы что-то делаем, независимо от того, что хочет наш президент. У вас достаточно интересная аудитория, да? Я с удовольствием вам его покажу. Может быть, сегодня в этом интервью мы раскроем самую главную тайну. Кстати, mm -hmm. подписывайтесь на можно ли сотрудника научить любить клиента? сейчас у нас пятилетняя стратегия чем вы их берете да чем вы их цепляете на крючок Дай ему счет банку друзья мы сегодня в гостях у валерии малаховой это директор розничного бизнеса оща а Валерия будет у нас спикером седьмой ежегодной Customer Experience Management конференции. И сегодня мы пришли к ней в гости для того, чтобы подробнее узнать, как же строится клиентский сервис и создание новых инновационных продуктов в Ощадбанке. Валерия, здравствуйте. Здравствуйте, Алена. Давайте начнем, наверное, сразу с инноваций. Это такое модное слово, дань моде, или все-таки в вашем банке вы уделяете инновациям значение, и что было сделано в последнее время, какой ваш путь в направлении к инновациям? Ну, я работаю в розничном бизнесе, а розничный бизнес – это, наверное, самый динамичный бизнес, который развивается все время. И здесь нельзя сказать, что все, стоп, я все сделал. Тут нужно постоянно что-то делать. И розница конкурирует не только с банками, она конкурирует также и с финансовыми компаниями. А финансовые компании, не могут себе позволить всегда больше, потому что они маленькие, мобильные, быстрее ориентируются. Поэтому инновации мы внедряем давно и очень гордимся теми проектами, которые мы уже внедрили. Ну, очень... Например. Да, У нас крупные масштабные транспортные решения, которые мы внедряем по всей Украине У нас крупные решения на таких фестивалях, как Видео Жара и Атлас Weekend Наш интернет-банкинг собрал уже около 4 миллионов подписчиков Это одни из тех решений, которые мы внедряли и будем внедрять Что самое сложное? внедрение инновации ну э, как любой проект он начинается с исследования рынка и ты понимаешь что с того момента как ты исследуешь исследуешь рынок до да, выведения на рынок продукта проходит очень много времени то есть ты должен э, Сразу работать наперед, поэтому здесь нужен опыт не только украинских банков, а плюс еще иностранный опыт, возможно, опыт американских банков, европейских банков, плюс ты все это собираешь, пытаешься адаптировать под условия украинского рынка, и вот это и есть инновация, когда тот продукт, который ты выводишь, он действительно новый, модный и востребованный. Как у вас в банке происходит, у вас есть э, какая-то карта, по которой вы двигаетесь, да, стратегическая на год, на два, на три и тогда вы двигаетесь по этой карте не изменяя вектор направлений или все-таки, если вы видите, что что-то на рынке появляется новое или вы какую-то идею увидели там из-за рубежа или вы что-то увидели в другой отрасли, вы это можете незамедлительно к себе применить. Как процессы эти ваши позволяют быстро э, реагировать на изменения? Uh, у нас инициатором изменений или новых продуктов или проектов может быть любой сотрудник в банке То есть кому пришла гениальная идея, uh, тот может и начинать внедрение Если действительно он докажет, да, что это классно и круто и востребовано будет на рынке Вообще, да, у нас есть такая карта, у нас есть стратегия, по которой мы идем То есть стратегия – это основные шаги, которые мы должны сделать uh -huh. Сейчас у нас пятилетняя стратегия, это стратегия 2018 2022 и э, когда мы ее рассматриваем, мы садимся и раскладываем да вот у нас такая цель мы хотим достичь достигнуть вот этого, что мы должны сделать для того чтобы достигнуть для mm -hmm. того чтобы мы достигли этого мы должны быть там, не знаю, технологичными конкурентными, э, более быстрыми, еще что-то то есть э, что нас выделит в том или ином направлении потом мы начинаем это раскладывать на части и реализовывать. Валерия существует мнение что Ощадбанк а, в большей степени уделяет внимание возрастной группе. Да? Что вы делаете для молодого поколения? Ну, Да, это правда. Наша аудитория в среднем старше, чем в других банках. Но мы понимаем, да, что нужно уделять достаточно внимания для того, чтобы быть привлекательной для молодежи, для поколения Z. Для этого мы участвуем в проектах, которые интересны молодой аудитории. Mm -hmm. В том же проекте "Видео Жара", да. мы очень плотно присутствуем на, на проекте "Атлас Викенд". Это, наверное, mm -hmm. самый популярный проект среди молодежи. К нему готовится, наверное, за год. Вот. И также присутствуем в каналах коммуникации, в социальных сетях, по которым ну, происходит общение молодежи. Кстати, подписывайтесь на нашу страничку в Инстаграме. Я не ваш клиент. Я вот думаю, что должно произойти, чтобы я захотела стать вашим клиентом. Я думаю, именно так вы рассматриваете расширение своего поля клиентов. Да? То есть... Если есть там пользователи других банков, не будем называть их бренды сейчас, наверняка у вас есть какие-то идеи и решения, и может быть даже действия, которые вы предпринимаете для того, чтобы вот такие вот молодые, динамично-прогрессивные становились вашим клиентом. Чем вы их берете, да, чем вы их цепляете на крючок? Расскажите, может быть, сегодня в этом интервью мы раскроем самую главную тайну? Ну, на самом деле, нам очень нравится, когда такие клиенты, как вы, приходите к нам, в банк. Это новые для нас клиенты, это правда, успешные люди, которые выбирают наш банк, это, наверное, самая большая похвала да, за все то, что мы делаем. Но мы много сделали. Те клиенты, которые с нами, они узнают об этом раньше. А те клиенты, которые обсуждают с других банков, да, для них нужно время и какие-то такие вау-результаты, вау-эффекты, чтобы они заметили Ощадбанк. Mm -hmm. Например, вот я считаю, что вау-эффектом является то, что... Мы занимаем второе место на рынке автокредитования, 20% доли рынка. Мы сделали такой рывок всего лишь за два года, это круто. У нас, с нами работают такие партнеры, как Украфта, Богдан Авто. Мы кредитуем различные бренды, которые вот есть на Украине. То есть, угу. ну, это абсолютно новая для нас аудитория. Второе направление это ипотечное кредитование. 40% всех кредитов проходит через наш банк. И вот если говорить о о том, что мы работаем и с более старшим населением, и с молодым населением, мы работаем также с различными клиентскими сегментами по финансовому статусу mm -hmm. или поведенческим критериям. То есть, да, у нас много очень обслуживается социальных проектов, социальных клиентов, у нас много обслуживается пенсионеров, но у нас много обслуживается и студентов, и зарплатников. Мы открыли э, два года назад первый private banking в Ащадбанке. Okay. Да, и если я, я с удовольствием вам его покажу, я буду рада вам его показать Я о нем буду говорить на выступлении И если взять вот этот, этот private banking, то можно сказать, что он входит в двадцатку крупнейших банков Украины по своим показателям Что у вас с клиентским опытом? Расскажите, что измеряете и какие параметры для вас важны? Но э, мы много чего измеряем. Прекрасно. Давайте об этом и поговорим. Да, давайте. Мы э, сделали многое. И, как всегда, если ты что-то хочешь поменять, ты что-то генеришь, а потом, конечно, нужно контролировать, как mm -hmm. это выполняется, да, и как это применяется на практике. А, у нас, прежде всего, есть независимая оценка, которую мы меряем, да, это NPS, как клиенты готовы рекомендовать наш банк другим. Самый топовый да, показатель. Да, да, он например. у нас есть, да, он он у нас есть. Можно нам... делиться его. Одавателем какой он у вас Мпс на сегодняшний? Да, он у нас сейчас на уровне тридцати пяти. Uh -huh. Нам его меряет независимая компания, то есть там ну, нет никакого участия нашего в этом. По помимо независимой компании, мы сами меряем качество в наших отделениях. Мы меряем, как у нас отрабатываются стандарты коммуникации, насколько у нас uh -huh. чистые отделения, насколько у нас внешний вид соответствует брендбуку, соответствует рекламная продукция брендбуку. То есть у нас построена некая Вертикаль, которая э, работает до отделения, до менеджера проверяет стандарты качественного общения Плюс мы еще замеряем такой показатель, как субъективный фактор, да, субъективное мнение клиента То есть насколько клиенту было комфортно в отделении, насколько ему понравилось Знаете, бывает, приходит клиент mm -hmm. в отделение, все было хорошо, так красиво поздоровались, попрощались ну, вот что-то не то. Вот как-то некомфортно. И каким да? образом вы измеряете? Человек на выходе спрашивает. А, нет, просто вот потом. А, а, ну, мы потом уточняем, да, <связывающие> вот, насколько было комфортно клиенту в нашем отделении То есть а, мы пытаемся развивать в наших сотрудников искреннее желание помочь клиенту, вот прививать такое Это мой любимый вопрос, Сейчас он не был в нашем списке, сразу предупрежу а, наших слушателей Почему мой любимый вопрос, потому что я сама очень часто по этому поводу Задумываясь и пытаясь найти ответ, звучит он так, можно ли сотрудника научить любить клиента? Можно научить. Это сложно, но его можно научить. Но прежде всего нужно пройти, вы знаете, все этапы. Вот если ты начинаешь с нуля, вот очень часто говорят, что не нужно клиентов там учить каким-то стандартам, не нужно учить здороваться. Нет, нужно делать. То есть если человек приходит в компанию, он должен выполнять ну, какие-то определенные правила, да, mm -hmm. которые приемлемы, не знаю, корпоративной культуре этой компании. А, при том, что приходят различные люди. Кто-то здоровается в своей семье, да, mm -hmm. Когда просыпается, кто-то не здоровается Но мы считаем, да, что здороваться нужно Вот так в нашем банке принято И э, у нас есть фишка Когда человек заходит в отделение э, Наши сотрудники говорят Витаем его счет банку Звучит красиво, приятно И первый раз, когда мы внедрили стандарты, Мы шокировали да, Вот этим клиентам Клиенты приходят, его счет банку Ну, приятно, круто и когда ты научил человека да, вот, ну, выполнять определенные как бы, стандарты и, и даже не выполнять, а использовать да, в ежедневном общении, то тогда можно уже переходить к вот этому субъектив, субъективному желанию, к да, субъективному восприятию клиента, когда а, вот, появляется такая эмоция, как, ну, не знаю, помочь там mm -hmm. заходит э, женщина с колясочкой да помочь открыть двери этого нигде не напишешь там или там зашел кто-то вот с сумками любовь, понимаешь да? Да? Это... зашел кто-то с сумками говорит пожалуйста оставьте я посмотрю за ними идите там mm -hmm. э, не знаю там сделайте платеж или что-то еще или вот, вот такие вещи которые, ну, не знаю, наверное, с опытом приходят. Когда вот твоя работа нравится, ты ее любишь, и вот тогда ты, наверное, что-то делаешь на таком эмоциональном уровне. Приятно для вы клиента. Как сколько времени нужно сотруднику для того, чтобы он э, адаптировался, да, понял стандарты и начал их транслировать уже естественно, да, а не по шаблону? И он это действительно, он с желанием искренне хочет помочь своему клиенту, вот по вашим стандартам, Сколько нужно на адаптацию сотрудника, чтобы он действительно был клиентоориентированным и для него забота о клиенте была в ДНК его внутренней системы? Ну, я вам хочу сказать, что если приходит новый сотрудник в коллектив в котором э, это как норма жизни, то uh -huh. времени нужно очень мало. А, когда мы начинали наши изменения, то а, нам нужно было их делать очень быстрыми темпами, для того, чтобы а, они не пропадали uh -huh. ну, в старой культуре. Но сейчас я хочу сказать, что да, у нас новые правила, а, новая коммуникация с клиентами, и когда сотрудник новый приходит, то он заряжается позитивом очень быстро. Круто. Клиенты ориентированы в системе ценностей банка. На каком месте занимают вас? Ну, на первом. Оно входит на систему мотивации обязательно, без этого никак. Входит, Оно прошито полностью мотивацию любого персонала, заканчивая руководителем областного филиала. Если сотрудники не работают с клиентом, понимают ли они, что им зарплату платит не работодатель, а клиент? Ну, Конечно, понимают. У нас мотивация зависит от качества и от количества продаваемых продуктов. Плюс еще коллективная мотивация. То есть, угу. да, ты, ты должен как бы беспокоиться о том, чтобы все выполняли поставленные планы и задачи. Супер. Тогда пойдем дальше по, по развитию ваших проектов, да, по развитию розничных проектов. На какие новые продукты вы ставите ставку в ближайшие 2-3 года? Ну, наш банк всегда был силен... В депозитах. Uh -huh. Если вот такие клиенты, как вы, раньше не пользовались Ащадбанком, но со временем, хотите накопить деньги, обычно вы вспоминаете тогда об Щатбанке. А банк всегда вел такую взвешенную политику и был гарантом возврата средств всегда. Мы единственный банк, который гарантирует возврат депозита в полном объеме. Но когда была принята стратегия 2018-2022, основная задача это у нас, конечно, теперь кредитование. Uh -huh. То есть то, что я говорила, мы хорошо кредитируем авто мы хорошо кредитуем ипотеку а, у нас есть еще новые проекты такие как кэш кредитование мы хотим выходить на внешнего клиента уже в этом году кредитование внешнего клиента и хотим создавать целый можно сказать, целый бренд ипотечного банка ну, на Украине для того, чтобы, ну, во-первых, и формировать культуру клиента, использовать кредиты на приобретение жилья и быть всегда как бы, в, в тренде, создавать комфортные условия, некую экосистему по ипотечному кредитованию. Как вы считаете, за что вас ценит и любит клиент? За заботу, за условия, за вашу... Вас витает ащад банк, да? Вот. Как вы считаете, что в первую очередь является важным для вашего клиента? Вы знаете, я думаю, что самое важное для нашего клиента это то, что они чувствуют искреннее желание помочь угу. клиенту решить его вопросы. Да, в нашем банке не все совершенно, это правда. Но когда люди видят, да, насколько доброжелательный сотрудник, насколько добры женатым они готовы прощать все. И вот э, недавно тоже помогала клиенту осуществлять там платеж в нашем отделении. Вот он написал мне, что я заходил э, в другие рядышком, в другие отделения. Там, говорит, один-два клиента, а у вас, говорит, много клиентов. Я пишу, это же круто, это, это наша круто. гордость да. Мы сейчас выйдем и сходим тоже в такие отделения Посмотрим, как нас прилетают по сейчас банку И потом об этом напишем постфактум Маленькая вредочка Наш нынешний президент недавно сказал, что он хочет из страны сделать страну в смартфоне Как вы считаете как это глобально изменит банковскую систему и изменит ли это в частности ваш банк? Ну, Ощадбанк давно стал на путь диджитализации. Пять лет назад нас еще не было в эквайринге. Сейчас мы второе место занимаем по эквайрингу. Наш Ощад 24 на 7, наш интернет-банк, обслуживает около 4 миллионов клиентов. Функционал постоянно расширяется. Если сейчас в приложениях продаются какие-то быстрые продукты, ну, не знаю, там, кредитки, можно депозит открыть, то я думаю, что не за горами а время, когда можно будет ипотеку оформить через смартфон. Поэтому здесь постоянно-постоянно мы что-то делаем, независимо от того, что хочет наш президент. Собственно, я знаю, что два дня жизни без смартфона, поэтому если в скором времени мы сможем еще и кредиты, ипотеки, и машины брать через смартфон, я считаю, что это будет фундаментальный прыжок в высоту, вот прямо очень важный и сильный. С учетом того, что Customer Experience Management конференция – это межотраслевая конференция, это та площадка, где в первую очередь участники приходят для того, чтобы получить опыт смежных отраслей. Как вы считаете, что ценного, полезного и, возможно, уникального есть в опыте Ащадбанка, что могут применить для себя представители других сфер деятельности? Ну э, вот обощад банки ранее существовало время э, мнение, что банк достаточно такой неповоротливый, да, вот сравнивают ее с динозавром. И вот наш пример, наш кейс, это пример того, что можно изменить такую крупную государственную компанию достаточно короткое время, что это под силу людям, обычным людям, у которых есть искреннее желание изменить компанию, сделать банк лучше. и то, что я могу показать, да, на примере своего банка, на примере своего опыта, что можно работать в таких больших компаниях в масштабах страны, в условиях кризиса, можно изменять, можно делать компанию более современной, можно выводить продукты на сформированный конкурентный рынок и ну, как бы занимать лидирующие позиции можно реализовывать проекты в любых условиях то есть если ты хочешь ты можешь это сделать в масштабах страны супер более того я знаю что вы получили награду народной банки, и каждый сотрудник банка этим очень сильно гордится как вы считаете Благодаря чему вы ее получили и что послужило импульсом к достижению таких великих наград. Ну, мы всегда э, транслируем мнение, что все, что мы делаем, мы делаем в команде. То есть, э, если у нас есть новый проект или у нас там есть новые планы, мы э, говорим об этом ну, всем менеджерам, всем кассирам, чтобы каждый понимал свою роль в достижении этой задачи, в достижении этой цели. И э, каждый сотрудник у нас получается вовлечен в это мы очень много ездим по регионам очень много общаемся с нашим персоналом мы транслируем наши желания наши проекты наши достижения у нас есть соревновательный дух когда mm -hmm. один регион лучше другого это очень сильно заряжает потому что никто не хочет быть хуже и вот в такой командной работе нам удается ну, достигать успеха мы награждаем наших сотрудников у нас есть нематериальная мотивация, когда мы дарим призы за то, что они лучшие, лучший менеджер, лучшее отделение, лучший регион. И вот такая вот эмоция, которая присутствует, она, конечно, помогает в работе. То есть все, все лучшие побуждения наших людей мы всегда поощряем. Давайте про мы. Мы – это кто? Кто непосредственно ездит в регионы и работает с сотрудниками первых линий? Но э, у нас регионы, э, я буду говорить о розничном бизнесе, а, а у нас… Есть модель а, коммуникации с регионами и есть региональные менеджеры, за которыми закреплены а, там, несколько областей. Вот они отвечают там, знаю, за качество, за продажи, за, за то, что там, не знаю, была актуальная рекламная продукция, вот они за это отвечают. А, есть это регулярно, проверяют, ну, соответствуют отделение или нет, общаются с менеджерами, общаются с начальниками отделений, если что-то не получается. Если нет, нет продаж. То есть э, я езжу тоже по регионам: э, с презентациями транслирую, там, не знаю, наши идеи, достижения. Ездит э, зампред по рознице Антон Тютюн. Ну и, конечно, глава правления Андрей Пышный он тоже ездит по регионам. Есть ли у вас в практике дни, когда топ-менеджеры в борт-борт-минус-один проводят день в отделении и обслуживают клиентов? У нас были такие дни. Они у нас не на регулярной основе, но если необходима помощь, у нас бывали такие ситуации, когда Укрпочта не принимала коммунальные платежи. И тогда, можно сказать, все сотрудники, заканчивая главой правления, были у нас в отделениях, консультировали клиенту, как правильно сделать платеж через терминал самообслуживания или просто общались с людьми, чтобы не было напряжения в наших отделениях. Ну, это вообще не проблема. При этом нас. камни полетели ваши, ваш огород, это же снюка двойства не принимает, да? это еще банк ну, не проводит. Ну да, потому что эти клиенты пошли к нам и нам нужно было создавать комфортные условия. Какие особенности клиентского опыта у вас есть в банке? И есть ли что-то особенное, о чем мы можем поговорить и сказать на камеру людям? Ну, самые ваши фишки, какие-то ваши такие... А, у нас много было фишек, пока мы не нашли для себя оптимальную модель. Например, когда мы начинали... Работать с очередями, был у нас такой опыт, мы использовали различные проекты, например, проект с тенсаторами, как в аэропортах, либо предлагали нашим клиентам, которые любят стоять в очередях, приносить фотографии своих детей, внуков, и мы могли делать слайд-шоу, чтобы они смотрели, наслаждались, и для них время шло быстрее. Либо привлекали других сотрудников для того, чтобы пока клиенты ожидают в очереди, они им рассказывали о банковских продуктах. То есть вот такие различные моменты, мы их пробовали, как они ложатся на нашу модель, пока мы не решили полностью вопрос очередями. <смех> Эмоция и эмпатия важнее технологичность да, в сервисе. Да, важнее. Что еще важно? Ну, человеческое общение оно важнее всего. Э -э иногда за техническим прогрессом очень этого не хватает, именно человеческого общения. Вот говорят, э -э да, вот как раньше мы жили без смартфонов, не знаю, там без чего-либо, а говорят, э -э родители отвечают. Зато мы встречались, зато мы общались, зато мы играли в настольные игры. Зато мы знаем, что такое пить на кухне с да? Да, да, Вот это об этом. Валерия, я благодарю вас в первую очередь за то, что вы сегодня выделили нам время, чтобы пообщаться в преддверии нашей седьмой ежегодной Customer Experience Management конференции. И в завершении нашего интервью задам свой любимый вопрос. Возможно, я что-то у вас не спросила, о чем вы очень хотели рассказать. Я еще хочу рассказать о таких проектах, уникальных в нашем банке, это инклюзивное отделение. Мы единственный банк в Восточной Европе, который открывает отделение для людей с инвалидностью. Сейчас мы открыли таких 23 отделения по всей Украине, будем открывать еще Это очень здорово, на самом деле это очень круто, когда реализуются такие проекты, которые в первую очередь не про коммерцию, а про заботу о тех, кто действительно нуждается в этой поддержке и помощи мы про человечность, мы про нативность, мы про любовь и внимание. Это очень круто. Друзья, 18 сентября мы встретимся на 7 ежегодной конференции, где Валерия поделится с розничной моделью обслуживания клиентов в Ощадбанке. До встречи 18 сентября.